Сетевых компаний масса. NSP – это одна из сетевых компаний. Одна из достойных сетевых компаний. Знаете, каждый кулик хвалит свое болото. Мне почему-то кажется, что NSP, в принципе, это не болото. Да? NSP – это достойная американская сетевая компания, которая утверждает и доказывает, и на то есть там ряд аргументов, что они производят один из, ну, чуть ли не самый лучший продукт в мире. И у них есть на это ряд доказательств. Безусловно, когда я слышу, что у человека есть тот же самый лучший продукт в мире, я на всякий случай не спорю, чтобы не попадать под, э, ну, под перестрелку. Потому что мы можем побиться касками, а в итоге э, говорить об одном и том же. Что самое важное, это дикорастущие растения, натуральное сырье, чтобы были витамин Е и было омега. И мы пили это регулярно, пили воду, любили друг друга. И не спорили. Ну, грубо говоря, это самое важное в жизни, для здоровья. А так мы, мы умудримся поспорить на начальном этапе, поэтому э, NSP действительно не выставляет свои товары э, через интернет э, площадки, сама не торгует для нее iHerb, это как для компаний Toyota, Volkswagen там, Jaguar там, Bentley и так далее, выйти на автомобильный рынок с бэушными автомобилями рядом встать. Для нее это вот вот iHerb, это вот Выйти на этот рынок. Это так низко. Потому что, когда вот, ну, допустим, появилась компания, ну, допустим, мы скинулись там, несколько человек скинулись, взяли в Китае витамин С, пофасовали его в красивой упаковочке, наклейки, все, э, витамин С, все, все, все. В общем, все как по самый лучший. Взяли дешевый, написали самый лучший, э, рассказали легенду, что он появился там. Его собирали девственницы при Луне. Это была черешня, вишня там и так далее. И, в общем, несколько человек. Мы рассказываем эту историю. Это просто обычный рекламный трюк. Да? Сейчас такого полно. Такие компании между собой конкурируют ценой. Это как вот в авторынке, э, авторынок. Да? Все конкурируют только ценой. Ну, а как еще оценить машину? По состоянию надо быть, ну, более или менее в ней разбираться. А так ее губы накрасили. И вот посмотрите, допустим, одна машина стоит там миллион рублей, вот, а другая машина стоит два. Выглядят они вообще одинаково. И, кстати, за миллион может смотреться намного лучше, вот. а, а за два может быть смотреться хуже. Но смысл, э, смысл в том, что нужно уметь вот эти вещи сравнить. И поэтому э, мне кажется, что NSP делает правильно, что не торгует на iHerb, что специально не торгует отдельно.